Всем привет! Добро пожаловать на новый выпуск канала Гоу Лазертаг! Мы уже находимся в Республике Беларусь, а точнее на территории города Минск. Несмотря на то, что мы стоим с вами посреди пшеничного поля, мы приехали сюда посетить два лазертага, два арендных лазертага, в которых я раньше уже бывал. Был я последний раз здесь в 2013 году, поэтому будет очень интересно посмотреть на то, как изменились эти лазертаги, что-то появилось в них новое и интересное. Если вы готовы, тогда Go! До Минска можно достаточно комфортно доехать на машине Весьма небольшое расстояние по очень хорошим дорогам в Минске необходима страховка отдельная То есть нужно оформить так называемую зеленую карту или грин карту Для того, чтобы можно было ездить там на машинах с российскими номерами Чем сейчас занимается Илья, мой компаньон в этой поездке Вы с ним уже виделись мы с ним вместе пытались найти Лазертаг в Индии, так что он вам уже знаком, но прошлый опыт поездки был не очень удачным. Будем надеяться, что в этот раз все будет намного веселее. Наш путешествие мобиль... Мы приехали к торговому центру «Титан», и сейчас мы будем искать местный кузар. Я здесь уже был один раз, но, честно говоря, совершенно не помню, куда нам идти. Да, там прям кузар. Там и оборудование кузар, и лабиринт. Все как положено. Может он уже и закрылся, хотя опять же никакой информации об закрытии нет. Ага, вон. Вот. Узар есть. 5D кинотеатр есть. Боулинг тоже есть. О, люди даже есть. Здравствуйте! Скажите, а можно поиграть в кузар, в лазертаг? Можно, конечно. Сколько человек? Два у человека. Вас? Минимум шесть человек. Минимум шесть Три человек. Быть. Вы должны Ну это понятно, мы играли. Мы в целом знаем, что это такое. И хотите вдвоем поиграть? Да. да. А что там будете делать? Дуэлька? Один на один. Нет смысла вообще. Да ладно. Нет смысла в игре. Почему? Ну, потому что там смысл захватывать базы. А как вы будете их захватывать? Вы будете, будете, ну, мы же... будете вдруг не, ну почему? Мы цель мы... на базе. А, а за поражение игроков не, не начисляются очков разные? Вы будете просто за друг другом бегать и поражать друг друга, и что? Ребят, ну, это бессмысленно. Был такой у нас опыт, очень-очень долго уговаривали, и потом они сказали это просто... Минимум, при котором есть смысл в игре, это шесть человек. Типа три на три. Да, это хотя бы. Ну, но уже там куда ни шло два на два. Это уже крайний случай. Но один на один это точно неинтересно. Никого желающих вы, нет? Вы друг друга не увидите. Вот 15 Большая у вас игра... арена? Да, вот сейчас я могу. Сейчас я... Если у вас есть минута, подождите. Да, я давайте посетим, мы подождем. Да, да, да, да, да. Вот так а, вот а не хорошо. пускают нас поиграть. У <laughs> Говорят что минимум 6 человек. Ну, в общем-то весьма странная политика партии, но... Хозяин-барин. Вы в Кузару хотите поиграть в лазертак? Побегать, постреляться в лабиринте? Ну, в пятером запустите нас? Да. Они втроем и вдвоем... В пятером вообще с удовольствием. Все, супер. Меня зовут Данила, я буду сегодня вашим инструктором по игре в Фюзар – это командная игра на эфире набора очков. Все, есть команды — красные и зеленые. И Берем и жилет. Шесть жизней и 20 патронов. Когда вы выстреливаете все 20 патронов в обойме у вас отнимается одна жизнь и снова становится 20 патронов. Слушайте, ну вот мы прослушали очень подробный, очень качественный инструктаж. Инструктору прям плюс. В карму, пятерка с плюсом, очень хорошо. Значит, ну, кузар стандартный, все стандартные правила с ворнингами, с активами, все как, как положено. Арена, на самом деле, в очень хорошем состоянии. Единственное, что я заметил, здесь есть в некоторых столбах, подразумевалось использование подсветки цвета команды. Заменили на белое освещение, выглядит, конечно, уже не так антуражненько, но в целом очень здорово. Есть места с небольшими косяками, то есть кое-где вот здесь, если посмотрите, отходят. Пара фанерок. Вообще арена сделана из таких столбиков с фанерой, есть окошки с решеткой. В общем, очень все хорошо. С пожарной безопасностью, в принципе, тоже полный порядок. Датчики дымодетекции. Нет сплинкерного пожаротушения, но я думаю, это связано с СТО этого здания. Плюс, в конце концов, мы находимся в Беларуси, поэтому какие здесь нормы, э, в общем-то, я, честно говоря, не знаю. Классическое кузарское табло. В принципе, штука удобная, но мы на своих аренах не вешаем. Просто, чтобы не было понятно, сколько времени осталось до конца игры, мне кажется, что так играть интереснее. А так ты видишь, что надо поднапрячься. Или наоборот. О, судя по звуку, Начинается игра. Интересно, а ультрафиолетовое освещение нам вообще включат? А еще говорят по-русски. Это явно делали самостоятельно, потому что классический кузар он не русифицирован был, насколько мне известно. Правила игры. Погнали! Go lazy tag! пройти. Да, вот это минус, конечно, этой арены, она очень высокие стенки, очень все запутано. Кто? А кто освояет нашу базу? Слушайте, либо я косой, либо ну, каска слишком сильно несинхронизирована. Здесь порядок? Ха-ха! Я взорвал базу! Я взорвал базу! 15 минут много. Ну и расположение мне не очень нравится на этой арене. 5, 4 три ну, впечатления от игры сугубо положительные единственное конечно кузар. ну да все простенько но работает достаточно исправно один раз у меня почему-то на третьей жизни кончились патроны был на вот как сейчас написано вот точно так же было написано у меня один раз в середине игры и красавчик. В общем, поиграли мы в Кузар в Титане, Кузар-центр. Но на самом деле, несмотря на мою не очень большую любовь к Кузару, сугубо положительные впечатления, вполне себе добротный персонал. Единственное, что сразу не понравилось, это игра только от шести человек. Ну то есть как бы мы хотели поиграть вдвоем, нам просто не разрешили это сделать И если бы не замечательная семья, мы уболтали их сыграть в лазертак Они играли в лазертак первый раз и вроде как им очень понравилось Так что я надеюсь, теперь они будут играть постоянно Арена в хорошем состоянии, с точки зрения безопасности все в норме Есть несколько шатающихся стенок, но по меркам тех арен, на которых мы уже были Можно сказать, что здесь все идеально, в некоторых аспектах даже может быть лучше, чем у нас на аренах Арена очень чистая, все прибрано, все здорово. Не понравилась организация. Брифинг находится наверху, Вестинг отдельная комната внизу. Потоковость немножко потеряется из-за этого, потому что пока мы будем снимать жилеты, новая группа уже будет в брифинге, но нам надо будет выйти, мимо брифинга пройти. Ну, в общем, странно. А в фае нет табло результатов, на мой взгляд, это минус. И, собственно, распечатки заменили на вот такие вот флайеры который которые инструктор руками вписывает в счет всех игроков. Можно увидеть, что максимум у нас есть 22 жилета. Кузар умеет печатать распечатки автоматически. Вопрос, почему этого не делается. Видимо, что-то сломалось, потому что ну, инструктор потратил достаточно много времени, чтобы сделать вот эту мошку. Хотя, с другой стороны, мы получили флайер которые сохранили. И непонятно, в общем-то, дают нам один флайер на команду или все-таки такие выдаются каждому игроку, потому что нам дали всего два. Один красной команде и один нам зеленой команде. Мы выиграли, так что мы, мы молодцы, но выиграли мы за счет нашего инструктора. Теперь мы отправляемся дальше искать другие лазертаги в Минске. В общем, Титану плюсик в карму. А, ходить сюда, я готов порекомендовать вам этот замечательный лазертаг в Минске. Мы приехали к торговому центру название которого знает только яндекс потому что на нем ничего не написано ну точнее ничего не написано с той стороны с которой мы подъехали в этом торговом центре находится развлекательный центр динозаврия вон там вот есть как раз вывеска динозаврия здесь установлено оборудование Сабербласт. пойдем найдем как всегда лазертак находится наверху как и все развлечения Вот, собственно, подъем на четвертый этаж. На четвертом этаже, видимо, есть только динозаврия. Сделано тут все очень здорово и прилично. Тут есть сразу разделение на детскую зону и взрослую зону. То есть вот здесь вот за моей спиной взрослая зона. А вот здесь вот в космическом оформлении, достаточно добротном, здоровском и классном, как раз-таки лазертак. Вот это вот... Грамотный подход к оформлению лазерта карен. При том, что это явно стекло, просто закрашенное. А, ну или гипсокартонные стены поставили. Собственно, аппараты для взрослых. Очень много выключенных или сломанных аппаратов. Что самое интересное, в Титане были примерно все те же самые аппараты. Но они нормально все работали. А здесь прям как-то один за одним выключены и не работают. Здравствуйте! А можно поиграть в лазертак? А вдвоем? Можно. Просто скучновато будет. Ну, нет, особо не желающих нет сегодня? Да? Нет, нет, нет, нет, нет, не было никого. Так, нам нужно карточку или можно оплатить у вас? Ну, у оплатить на, на, кассе, кассе, да? на кассе, да? На кассе. Хорошо, да. спасибо. Игра на арене лазерных боев 6 рублей. А там 5 рублей было. 7? 7? А, ну здесь тоже вам 7 рублей. Я... Согласен абсолютно, что центры Динозаври это очень классные по концепции. Тематичность. Тематичность – это всегда подкупает. Сколько длится игра? 15 минут. 15 минут? 15 минут? А я Дарт Молф. Mm, Обратите внимание, в двух местах вот здесь, вот эти два прохода, они перекрыты лазерными воротами. Если красный свет, то закрытый, да, для всех. Когда зеленый свет, значит это открыто. Вот она, арена. Производство восточной европейской компании. здесь нет ковра. Кусок без ковра. О, ты подбил меня! Вот так вот сделаны базы. Базы, кстати, прикольно сделаны. Да, в целом базы не нравятся, как сделаны. Вообще оборудование приятное, из минусов оно очень тихое. Я практически не слышу ни звука выстрела, ни звука, когда меня подбили. Соответственно, датчик держать двумя руками надо исключительно здесь. То есть держать где-то здесь, здесь не получается. Нет никакого информативного сигнала. Кроме надписи «Держите двумя руками». Ворота работают, ворота — это прикольно. Собственно, по арене на самом деле раскиданы еще устройства, в которые можно выстрелить. И я беру бонусы, то есть это как у z Я получаю бонусы и могу играть. Либо из-за того, что нас мало, нам не стали рассказывать все нюансы, либо... Их просто не знает инструктор, в принципе, инструктаж был очень скомканный, быстрый. Арена меньше, чем в Титане. Арена, в принципе, ощущается очень маленькой, очень вытянутой. А, технически она выполнена очень неплохо, но в некоторых местах нет ковра. То есть э, идет светящийся ковер, а потом почему-то нет светящегося ковра. По идее, где-то здесь на оборудовании должна быть кнопка, которой я могу переключать, переключать оружие э и тем самым получать бонусы, но я ее пока не нашел, честно говоря. Также здесь должна работать система членских карточек, но не знаю, я ее не вижу. На табло, что прикольно, пишется, когда тебя подбивает, кто тебя убил. Вот так вот выглядят ворота. Когда они зеленые, полный порядок. Когда они красные, оно убивает. Тема прикольная, но расположена она, на мой взгляд, в неправильных местах. Ха -ха, не убила. Убила. А на арене есть окошки, но они выполнены очень на низкой высоте, чтобы вы понимали. Ну то есть как бы мне приходится очень сильно нагибаться, чтобы чтобы кого-то поразить. Ой, ничего себе! Я только что исполнил какой-то кровавый выстрел. Не знаю. В общем, здесь очень много функций, про которые нам не рассказали. При этом они работают. Есть эвакуационный выход. Есть датчики. Датчики дымодетекции. Светильники выполнены с помощью светодиодной ультрафиолетовой ленты. Вот, собственно, то, на что мы будем переходить сейчас в наших центрах. что значит такс 40 40? Вот это сколько вы, сколько вас через сорок 40-40, 32-34. А, то есть, получается... То есть, кто-то все-таки через ворот. Я через ворота 8, 8 раз Я просто. пару я раз через 5, ворота прошел. 6, прокру. я 8 через ворота. Ну, а проценты... Опять же, положительно, арена добротная, оборудование тоже оно работает, притом работает хорошо, мы все попадаем, все понятно. А, у него безумно много функций. А, оно действительно классное, в принципе, эргономически удобное. А, немножко большой бластер, и неудобно то, что датчик второй руки находится а, только снизу. И, собственно, а, держать бластер можно только одним способом. Но в целом это не так плохо жилетка застегивается не сбоку а наподобие рифта застегивается на груди притом используется одна достаточно удобная застежка инструктор очень быстро застегнул ее на нас так что это скорее плюс жилет в принципе легкий удобный понятный оборудование использует индукционную зарядку и за счет этого оно в принципе всегда заряжено. что не понравилось во первых в некоторых местах отсутствует ковролин Собственно, немножко странно, почему не положить ковер на всю территорию, мне совершенно непонятно. Есть места из-за этого, где ковролин э, стыкуется с наливным полом, где за него можно зацепиться и споткнуться. С точки зрения безопасности арена, ну, скорее положительно, Столбы обшиты ковролином, хоть в некоторых местах есть дырки, где ковролин отходит. Есть несколько опасных мест, в основном на пожарных э, щитах где углы достаточно опасны, и, собственно, на них нет мягких наконечников, которые могут причинить вред, если, собственно, в них врезаться. На арене есть таргеты, есть базы, есть ворота. То есть интерактивных устройств много, но новичкам это не рассказывает. Так что, опять же, второй лазертаг в Минске, который смело можно рекомендовать. Изначально, когда я ехал в Минск, я думал, что здесь есть всего два аренных лазертага, но мы нашли третий. К сожалению, в один день мы посетить все три не смогли. Так что разобьем наш выпуск на две части. И чтобы было интересно, посетим еще один очень интересный аттракцион в Минске, который косвенно связан с космической тематикой. Это не лазертаг, но я думаю, что вам, нашим зрителям, будет достаточно интересно посмотреть на него. О каком аттракционе я сейчас говорю. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. А также пишите ваши впечатления о двух минских лазертагах. Что понравилось вам больше, кузар в Титане или Гипербласт в динозаврии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео нашего канала. Играйте в лазертак, смотрите наши выпуски. Go! LazyTag!